Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня мы будем прокачивать с прутом. Значит, смотрите, вон он есть у нас. Так, так, так, возьмем его. Конечно, я его прокачал. Ну, прикольно с ним играть. Я научу вас. Или вам покажу, на что я способен. Ну, в общем, тут у нас есть квесты. У нас уже 55 й через там пятерочку... Мы сможем уже получить все-все бонусы, а до конца сезона 29 дней. Правильно будет, к концу сезона 29 дней. Это конечно нереально, что мы прошли. А в общем, тут у нас квесты, пройдите режим с боссом. А давайте попробуем. Напишите в комментариях, а Спрут сможет затащить в игре... Ух ты, смотрите, тут тоже спрут. Сможет ли спрут затащить в игре бой с боссом? Или же нет? Знаете, тут, только тут нужно автомате бить, вот и все. Вот я бы Карла взял, потому что Карл на не, На не, На... Атаку... Урона у него очень много... У него 780, а у этого, как там... В общем, это тоже неплохо, в общем так делаем, хопа наделаем делаем его. Да, босса изично теперь убивать, как я понял. Да, реально язично стало. Так, давай, Биби, -би, помоги мне. <laughs> Что-то Биби тоже не хочет помогать мне. Как будто, да, и не нравится то, что на них нападают. Ну, в общем, если будем попадать точно-точно, то мы сможем так затащить. Вроде бы. 940, а вот Карл 780. И перезарядка у нее такая вот. Ну что, умер уже ты, да? Так. Так. Ой, босс злится, все, я уже умер. Да, он такой хвастается, биби. Ха-ха-ха, что-то как-то. Вы проиграли бравлеры. Я, наверное, сам затащу. Но это уже реально стало сложно. 80%. Блин, мы сможем затащить или же нет? Или же необычную катку идти? А, вот почему, мы же не прокачанные. Да, вот чем дело. Как будто это найботы с нами играют. Да, как будто найботы. Смотрите, прикольно с ним играть. Так, уйди от меня. Да, в ближнем бою никто. Так, нас сейчас могут задавить, да? По-моему, да. Двойной удар, смотрите. Двойной удар. А это тоже, конечно, логично, но... Ну, понятно, уже новички здесь играют так нечестно. В общем, выходим. Спру, давай идем в тройной бой. Хоть там и повеселимся поражением. А, да, ну получаем получаем счетопланкинные функции. В общем, нет, лучше... О, награда за поимку. Давайте-ка пойдем. Мы будем себя охранять, и все. И победа, вот такая тактика. Как же победить награду за поимку? Очень просто, не удавайте себя убивать. Вот и все. Команда, конечно, сама за себя должна быть тоже. В общем, убиваем убиваем всех при всех. Так, тут у нас еще кто-то. Видите, как изично становится. Так, значит, тут Шелли поубивала. Так, можно тут кого-то вырубить, если постараемся. Так. Так, так, так, так, так. Вот так делаем. На перезарядка. кидаем. Перезарядка кидаем. Хопа-на. Хопа Он такой, что ты делаешь? Нет. Зачем ты закрыл? Блин, конечно, я тоже умер. Спасибо большое. 13-13. Блин, мы раньше выигрывали. О, а теперь мы выигрываем. Не, ну это безумие теперь с вами. Так, так, так. В общем, спрут у тащи, только вот нужно вместе с командой, а не сам за себя. А то будет сложновато. В общем, напишите, напишите в комментариях, как вам звук. Нормальный ли же нет? Чтобы было все понятно. Так, давайте защиту включаем. Защита, защита, защита. А, ёма, сейчас меня могут убить. Так уйди, уйди от меня. Так тридцатка в этой или тридцатка, это очень классно. В общем, у меня есть игровые карты Брау Старс. Если вы хотите игровые карты Брау Старс, то напишите в комментариях. Хочу игровые карты Брау Старс. Посмотреть ролик. Ну и еще поставьте лайк. Конечно, запишу ее. Она наверное, наверняка прикольная. Так ставим щит. В общем, там уже где-то 40-50 колод. В общем, не, не колод, а карт. Колода это, конечно, уже безумие. Коллекционер какой-то. Да не, я не коллекционер. Так, точно могу нас убить. В общем, давай, ты сиди здесь. А, чувак, зачем ты меня здесь присел? Застрял. Да, я застрял за тебя просто. Ба Победа! Как он такое? Так, так, так, собираем жетоны, жетоны. 40 монет. Ну, в общем, спрут очень классный. Ух ты, событие новенькое. А я не заметил. Классная карта. давайте, захват кристаллов. Пойдем. Спрут, это тащи. Да, Макс Риск. С вас лайк, подписка на мой YouTube канал. Давайте, кто это еще не сделал, давайте, бам-бам-бам. Хобана, давайте, тащите. Так, так. Хобана, пошел, пошел, пошел. Вырубили. Так, так, так. Так, бам. Так, так, так, так, так, пошел, пошел, пошел, пошел. в общем, да. оп, оп, оп пошел, пошел, пошел, пошел. Давай, давай, прямо тащи, хоп, хоп, хоп, хоп, леприма такой, не спасите меня, не, ну ты же сам хотел идти, вот, хоп, она, смотрите, хоп, на Конечно, прикольно. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вырубили, он такой, что ты сделал? Да, безумие просто. Хоп-хоп-хоп. Все, никто сюда не будет идти даже. Обходите, так будет удобно мне стрелялки играть с вами. Давай-давай-давай. Хоп-хоп-хоп. Хоп хоп, ага, не ожидал Поку, не ожидал Поку, он такой, а я в панике, то туда закрыт, то сюда закрыта спасите. Ну, в общем, друзья, это была классная игра. Давайте продолжать, да, э, пранки снимать, пранки браво Старс. Давайте еще, мне как-то уже понравилось, давайте прокачаем даже его. Ну, просто сегодня еще умножение монет, так что можно прокачивать ранги. Да, так кстати еще экономлю, чтобы прям не прокачивать их на шестые, на седьмые, на восьмые ранги, чтобы их сэкономить, а потом, когда уже будет что-то такое цены, это монет уже цены. Есть, конечно, кристаллы были, но это очень было редко. Один раз я так заметил, я даже и не заснял. Ну, в общем, сегодня день очень хороший, так что, давайте-ка всех всех бравлер прокачаем вместе с вами. Так что-то игра долго грузится. Давайте выйдем и зайдем обратно. Что опять за свою? Эй, вот шестерка. А я думал, где же эта шестерочка? Угу. Ясно. Пять-шесть. Наверное, и боты добавили. Hello. Да, hello. Привет тебе. Я тебе, конечно, не знаю. Нет, у нас новенький. Какой там? Так, смотрим. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так. Хова делаем. Хова надела. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп делаем. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Всех взрываем. на, на. Блин, я только одно, двоих сразу. Бам-бам. С пол-хпшками. А вы что там делаете, а? Команда, что из вас такое? Я вообще профессионал. Я их вырубил. Блин, да, этот чувак не понимает, как играть. Да, как я понял? <с Beatles> Блин, чувак, что ты делаешь? Самоубийца. Самоубийца ты. Не умеет играть. Не, вот мистер Пи умеет играть. Он очень жесткий, лучше его обрубать. Да, я буду сейчас мистера Пи врубать. Мистер Пи, вот, получай тебе, засранец, а. Да блин, почему ты такой слабак, а? Почему ты такой слабый? Друзья, команда слабаки. Они не умеют играть. Вообще, зачем мне такая команда? Можно, который профессионал. Ну почему она такая вот? Не, ну прекрасно, прекрасно. Они тут ходят, называется. Давай, давай, вырубай его. Вот, на. Что, стросил? Ах, что ж такой трус! Давай, иди воюй, давай, давай, давай. Давай, снайпер, отлично. Беги, беги, снайпер. Так, я знаю, что мистер Пи злой, очень злой. Мистер Пи, не, лучше вам отдохнуть, попить чайку с вареньем. Ну почему бы нет? хоба нам. Блин, блин, блин, иди отсюда. Не, не выйду. Затащили, Он там слева от вас снизу. Стрелочка покажу, вроде бы. Да, есть время, так что можно показать. Ну все, изично, изично. Значит, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка на мой youtube канал В следующей серии, возможно, будет карточный бой. А, это ж канал Макс Риск Брау Старс. А не канал Макс Риск. Ссылочка все на мои каналы будут в описании. И у нас 56-й ранг. Вау, ну мы с маленькими мегаятчиками. А мегаятчики пока что не нужны мне. Или нужны, Сам вот не знаю. Ну, нужны потом они будут. Всем удачи, всем пока.